из радированного серебра 925 пробы с лондон топазом. Очень красивый синий цвет. Очень красивая структура камня. Интересная гранка. Том эксквиц переливается. С удовольствием забрала бы себе, но у меня в гардеробе нет синих вещей. Я думала, очень красиво будет смотреться на брюнетках. Тоже Сергей в единичном экземпляре. Так что кто успеет, тому повезло.